Добрый день! Мы находимся в компании Мегагалакси. У нас в гостях Татьяна Черезко. А, и... Она сегодня нам расскажет, что происходило в большом спиральном зеркале, в зеркале МГ, город Москва. Свои ощущения, как тело вело себя. Что ты видела, что ты ощущала? Может, какие-то картины свои или что-то из космоса? Что происходило в зеркале? В зеркало я пошла уже с конкретным запросом. То есть у меня была проблема по взаимоотношениях с дочерью. И проблема была две. Взаимоотношения с дочерью и взаимоотношения с с деньгами, скажу так. То есть у меня с дочерью не ладились отношения, и были взрывы эмоции негативные. И как-то так случилось, что я пошла с двумя запросами наладить отношения с ней, увидеть, почему этот блок, и понять, почему я боюсь, что у меня... Да, страх, страх такой, что на улице могут сумку отобрать с деньгами, что вот эти деньги куда-то могут исчезнуть. То есть я замечательно, что дома я убираю деньги куда-то, чтобы их даже близкие не видели там. Да. К примеру, дочери если приходят в кости. Я не могла понять, откуда этот страх. И так получилось, что вот эти два запроса сложились в один ответ. Я увидела, что изначально это блок с мамой блок недоверия к маме то есть были ситуации в детстве скажем когда мне нужна была защита от мамы и она отворачивалась от меня не давала мне эту защиту и в зеркале я четко увидела что в этот момент я потеряла к недоверии и потом ситуации жизненные развернулись так мне прямо их показали как они стали повторяться вот с доверием к людям. То есть мои близкие подруги, друзья, которым я одалживала деньги. Они меня гипотетически кидали на эти деньги. И я поняла, что вот это вот доверие к маме, оно как раз перенеслось в мир других женщин, моих подруг. И деньги и доверие плотно связаны. И вот это вот мое недоверие к миру уже настало настолько сильным, что даже идя по улице, я все время рукой придерживаю сумку. Я боюсь, что кто-то у меня ее выхватит, или как-то вот, ну, в общем, таких ситуаций, когда ты понимаешь, что ты можешь сейчас потерять. И оказалось, что это вот простой блок недоверия, идущий из детства в отношениях с мамой. Он же перешел в блок недоверия с дочерью. И то, что мы с ней ссорились, то, что она постоянно претензии ко мне предъявляла, то все претензии, они были связаны как раз с тем, что она боялась, что я оставлю ее без наследства, без материальной помощи. Мне прям показали вот, вот, вот в развернутом виде, как ситуация с мамой, потеря доверия к ней и денежная сфера тесно связана, что Моя дочь точно так же не доверяет мне и точно так же боится, что из-за этого недоверия я лишу ее какой-то материальной базы. Вот эти все жизненные ситуации, они просто разложились в одну ленту, и все стало понятно. И... То есть зеркало вам помогло осознать и понять а, некие проблемы, которые были у вас в жизни? Да, и помогло увидеть связь между угу. всеми этими жизненными ситуациями. И, причем, когда я зашла в зеркало, у меня было два запроса на взаимоотношения с ребенком. И, а вышло, что это взаимоотношения изначально с мамой неправильные. И второй вопрос относительно денег, он просто выйти из всей этой ситуации. Я думала, что это совершенно две разные вещи. А оказалось, что это все одно и то же. Угу. Большое спасибо.